Всем привет, ребята! С вами Дима, и сегодня мы будем продолжать проходить Five Nights at Freddy's Security Breach. А, вы мне написали, можно ли мне сначала пройти эту игру, а потом будем следующие игры проходить. Ну, поэтому я продолжу. Просто, значит, молчание — знак согласия. Короче, <связано> <связано> мы продолжаем. В прошлый раз а, я не мог пройти место, где у нас эндоскелеты, которые ходят просто так когда когда ты на них не смотришь и короче я завершил запись но потом после записи я попытался еще раз пройти я запустил эту вторую запись короче получается после этой или 40 и вот как раз у меня уже в тот раз получилось в том видео ребята я музыку обрезал ютубе потому что она была авторско-права короче ну мне дали АП, и далее просто апм я ее просто вырезал оттуда и все никто ее не завалится не услышит ну она есть как бы в ютубе но слушать вы можете только э, на официальном сайте этой музыки ну, на ютубе именно канала В общем, то продолжим игру мы остановились на том что у нас фредди Нужно будет чинить. Он в этом вот в, этой, вот в этой вот капсуле. И мы, кстати, сохранились вот, -вот здесь. Поэтому давайте мы будем собирать все. Улучшение Монти. И улучшение О-о-о-о! Кстати, походу, походу нам надо, а, кстати, этот. Service. Please select your desired нам нужно сюда, да? походи. Please enter the protective cylinder to continue. Что они с тобой сделали? Главное в стихообслуживании. Сейчас я функционирую немного более лучшая ошибка функции. Грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Будь подключим, провода и будь осторожен. Сейчас. Я немного не в себе. При включении чрезвычайной ситуации цилинда защищает находящегося снаружи защитного винда сотрудника, выполняется отключение защитных протоков аниматроника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допу допускать ошибок. А как? Теперь нужно проверить диагностику. Завершите процедуру тестирования. боюсь что он на меня нападет ой яж отличная работа пол В смысле фредди полностью исправен блин хух я сейчас обосерился О -о -о. Да, я, ну я прям реально, ну я не ожидал такого. Так, короче, нам нужно сейчас собрать вот эти вот э, сумочки. Я, ну я реально прям дернулся, я прям не ожидал. Кстати, в прошлый раз, э, в прошлых сериях, в прошлых вообще всех сериях, я говорил тихо. И из-за этого мой голос обрывался. Но надеюсь, что все такого не произойдет, и, на, и, и мне надо говорить очень, ну, громко. Ну, погромче, чем я говорил раньше. Ух, я прям, ну реально испугался. Ну я не ожидал, я бы вроде бы на кнопку нажал, почему-то. Выберите необходимую процедуру. Пойдите защитить инцелин, чтобы продолжить. Что они с тобой сделали? этих техослужины, сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции. Грамматики. Похоже, они по-прежнему не в лучшей форме. Можно вернуть мою голову на место? Не знаю, выглядит сложно. Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. Да, конечно, блин, но ты всегда не в себе, ё При воздокторении чрезвычайной ситуации защитного цилиндра защищать находишься обнаружить защитного со цилиндра сотрудника. Поняться отключение защитных протоколов автоматроника. В ходе этих процедур реком не рекомендуется допуска допускать ошибок. Использовать. С Срочно подключением вы должны нажимать михающий там Я даже и не увидел, чем мигнуло, понимаете ли? Я даже не увидел, что, ну, что, какие провода, ну, точнее, какие кнопочки забегали. Какие мне нужно было их нажимать. О, завершите улучшение. Завершите процедуру с помощью компьютера доступа. Отличная работа, Фредди полностью исправлен и готов к участию в большом шоу. Открываем защитный цилиндр. А Фредди сам может, да? Окей. О! Здесь вся, только так и всякие техники, может мне поможет установить других ботов? Мерки свет неисправны. Да. Блакаю фазбер -пластер или фазкамера могут сработать. Где его можно найти? Казобласты можно играть в фазер. -пластер часто камере часто используются билет на ученинку, чтобы открыть эти аттракционы. Чика разделяет билеты и въедет зеленую комнату в комнате Rockstar Возможно, там удается на. Воспользуйтесь служебными лифтами в задней если бы они в комплекс Rockstar Row. что они все открыты за исключением лифта Рокс. Билетные используются Используйте служебные лифты, ведущие в комплекс розыгрышей Звезд. Погоди, погоди, погоди, погоди, что делать? Нам нужно как бы что-то, что-то найти. Фредди, погодите какие картинки. Вот голосовой у аппарат Рокси. Новые глаза у Монти улучшены ногти. Нам нужно достать эти запчасти, Мы можем тебя улучшить. Брики, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Эм, что? Они всю ночь пытаются убить. Не получит по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. И кто из нас не способен на это? Это идет в разрез программы. Погоди, погоди, погоди, погоди, мне. А. Понял? А, вот я тебе лифтами всеми. Прикол. А я этого не знал. Погоди, мне нужно взять. Улучшение Рокси. Так, отлично. Давайте сохранение мы сделаем. И бежим сюда. На всякий случай. Здесь что-то у нас. Какие-то здесь лифты, знаете, ли странные на самом деле. Лифты такие прям, ну, узкие, как у нас, в принципе. У нее чуть-чуть сильно подлагивает, наверное, большая локация. Дам. Сейчас мой компьютер умрет. Секретную вечеринку в зеленой комнате. Каром я чего? так стоп, погоди а как куда мне надо подожди какая зеленая комната чики иметь иди давай мы выберемся из них я походу баг какой-то нашел потому что фредди здесь не было Ну, теперь, кстати, знает, что они причиняют нам вред. Выходи, маленький монстр. Да нет, не собираюсь, вы меня убиваете. Давайте вот здесь вот откроем. И еще откроем там дечикам. Маленький подонок. Да нет, это ты и подонка. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Погоди, так мы можем же Фредди, да? Мы же Фре... мы же Фредди можем позвать. Ну опять мы, опять мы во Фредди, кстати. Видите ли? Фредди с нами опять. Ладно, пускай это просто баг какой-то. А мы не собирались мы просто сюда заходим потому что другие лифты не работают запомни это на раз навсегда так три часа уже утрак в сути ты уверен, что оно откроется? У Фредди, по-моему, вообще даже лифта нет, то деле. Такое ощущение, как будто у Фредди вообще даже лифта нет. ты куда меня затаскал? Не понял. Так, все, теперь мы можем идти назад. Вот сюда. И вроде бы этого монстра не должно быть. Да нет, ты не можешь. Ты это, с этим, своим, со своей заверюкой хочешь мне помочь. Какой с Роксаной хочешь мне помочь. С Роксаной мне не надо помогать, на самом деле, потому что... Ч ⁇ -то не кажется, этот монстр опять сюда зайдет. Я идиот. Ебухи. А почему ебухи? Вот. Я не посмотрел комнату И до конца. Сука ебаная. Я не могу понять, как мне нужно... Как мне надо все это смотреть просто? Я не понимаю. Зеленая комната Чики написана. Открываем. Это не зеленая комната, это розовая комната Чики. Здесь все расцарапаны, вот здесь, наверняка, да? Давайте сейчас посмотрим. Билет на вечеринку? Отлично сработано. Отдавайте билеты на вечеринку робо роботоботу, чтобы открывать различные области в Пиццу Плексе. Добраться до зарядной станции. Вот. Базер Бласс. Использовать... Gregory, that party very However, use... Как мне это использовать? Просто дай его контроллеру. Обычно стоят перед аттракционами и собирают билеты. Если у тебя есть билет, то будут тебя в работу. Я отметил оба места на карте. Погоди, давай мы сюда все-таки пройдем. Или нельзя? Может быть нельзя? Давайте попробуем. Хоть у меня... Я бы смог открыть эти ворота. Да-да-да, тебе как раз нужны эти когти. Может быть, мы и поставим, в принципе. О, о, о, о, сюда, сюда, сюда, сюда, да. Так, фазер глаз, отлично. Мы должны сюда идти. Ура, мы куда-то попали, хотя бы. Фазер, ага, погоди, погоди, погоди, погоди. Ну, в принципе, у нас только один билет. Давайте мы ему отдадим. О! Мы использовали этот билет, отлично. Это настоящее развлечение, королев. Ты должен прой будешь пройти игру, чтобы получить собственный фазер-бластер. Удачи! Blast strangers! Blast your friends! Beat the superstar score and get a free phaser blaster gun. Enlist now! Gregory, I'm not nearly. Я насколько расстраивает не так ли? Получить фазер бласты за выигрыш фазер Ой. Ой, за два лет. Не, не, не, не, не. А-не-не-не-не-не, не, не, не, не, не, не туда, не туда, не туда, -мо, что-то я иду туда. Погоди, погоди. Сохранить место? О. You must be the new Fuzer Blast recruit. And from the looks of you, team hasn't got a chance. Soon you will be fighting for your lives arena. What is What is a to... oh, that, He's. He's. Так, нажмите один или два для переключения между предметами. Понятно. Можете мне сказать, что здесь должно происходить? А? Я ничего не понимаю, что ты говоришь, понимаешь? Я не английский человек. О, погоди. Ой. Ой, ой! Блядь, а чего мне ну, а чего что нам мне нужно вообще искать? Capture the flag. Time to defend. This one six Вот эти вентиляции и ведут. О-о-о! Так в в тайной комнате. Над Фазербласт. Похоже, там ее логово. Думаю, ее... Is... Зовут Ванни. Поже это сокращение от Ванесса. И Банни. Also... Думаю, что это совпадение. Погоди, погоди, погоди. Не, ну мы тут, конечно, шарились, это капец, как долго. Ух ты, нифига. Не, надо ну, вот это прикольно, ну, конечно... Так, мотается. О, подожди, так это тоже место, которое мы... Давайте попробуем... Давайте попробуем перепрыгнуть. Может нет. Я не сдамся. Понимаете ли, я не сдамся. Я хочу попробовать перепрыгнуть. Ура, наконец-то, ребята, я сделал это. Мне получается с помощью бага это сделал ну да ладно пойдем дальше мы спускаемся вниз мы не вернемся ли к этой игре интересно я слышишь прежнем эфир Чего? А что это за робот такой? Это разрушенный. стоять О -о, -о, о о Есть! Что это? О! Это же не то же место, где мы Чику нашли. Что-то похоже. Зарядить фонарик, отлично. Что-то мне кажется, мы багом прошли эту игру. Я, можно прошли ее? Ч было? А, спрятаться. Подожди, подожди. Все-таки мне как-то очень стрмно. Очень подозрительно. Почему у нас. Навер... Наверное, мы все-таки багом прошли игру. Ну, прошли в это место. Нашли. Ура, мы сюда дошли. Ванни. Бани. Короче, я баги использовал, <смех> походу, и я прошел сюда, короче. В общем-то вот у нас компьютеры, а слово и разряженный фонарик, out of order, это все странно, да. Короче, я вот здесь вот попрыгал, вот вы здесь вот я короче прошел сквозь нее каким-то макаром ну собственно баги на 9 очень большие надо конечно их исправлять но все таки Нажмем. понятно ее переключились проеди грегори и моя звезда мурашки пошли да блин мурашки реально пошли от этого мы мы получается прошли грубо игру багами мы прошли сквозь стены мы прошли сквозь какую-то перегородку паркуром вот Непонятно, как мы все-таки прошли ее, потому что это... Ну, игра так не задумывала, что мы должны были так пройти. И вы видели, как Фредди был поломан. Ну, как бы Фредди не был такой поломан. Да. Зато мы убили, убили ванне. В принципе, там да, мы убили ванне, да, но это по багам прошло. То есть, да, не знаю. Можно ли засчитывать это прохождение или пройти заново. Но пока что это заканчиваем. И сейчас посмотрим, кстати. Можно ли мне как-то пропустить эту, кстати, заставку? Нет, да? Ну, типа, можно, да, но я хочу посмотреть. Оригинальные форсы какие-то. NVIDIA даже здесь работала максимальные игры кристина кстати тоже здесь есть Вен, венди играет закрыт закрыт Но потом он откроется чё серьезно что ж, ребята я прошел игру секрети бич-бич security breach uh, с помощью баган это нечестное прохождение было короче Интересно, кстати, а в настройках появился этот, графика появилась? Не, до сих пор у меня нету этого RTX, но почему-то, но странно. Короче, я прошел игру. Я прошел игру багами. Значит, что, в чем прегу, как я прошел игру? Короче, я вернулся в эту, ё-моё, как она называется... К этой сумочки, которые мы взяли короче и я, я короче в вентиляцию влез. там уже вот этот вот был мостик и я попытался паркуром пройти через ограждение то есть с одной стороны и в другую сторону и каким-то макаром я прошел сквозь дверь да я тоже Походу разработчики Починили, но появился пак, при котором можно пройти сквозь стены. Как-то вот так получается. Ну, собственно, ребята, все. Я пошел. Ой, прошел. Мы, наверное, будем потом экспериментировать в этой игре. И думаю, что все получится экспериментировать в ней. Значит, эм, игра для меня не была такой долгой. Но это и понятно, почему она не была такой долгой. В общем, там как-то так. Но это все-таки странно, да. Скажу, что это реально странно. Ну, ну в общем-то, все. Всем пока, ребята. И удачи.